В культурно-спортивном комплексе «Уникс» состоялся галоконцерт ежегодного фестиваля культур иностранных студентов «Мозаика народов мира». Он стал, пожалуй, одним из самых ярких, крупных и запоминающихся мероприятий Казанского федерального университета. Фестиваль проводился в трех направлениях – интеллектуальные игры, национально-спортивные игры и кухня народов мира. Национальные спортивные игры включали в себя китайскую игру, таджикскую игру, масс-рестлинг, шахматы, футбол и На Интеллектуальные игры – это этнографический диктант, квиз, викторина «Что я знаю о народ. России И, конечно же, самый любимый – это конкурс кулинарного искусства «Кухни народов мира», где все дома, то есть это наши именно общежития, где проживают обучающиеся, представляли определенный народ. В этом году у нас была тематика «Кухни народов России». Примечательно, что ключевой задачей данного фестиваля было максимально приобщить иностранных студентов к организации мероприятия. В общей сложности во всех трех этапах приняли участие около двух тысяч иностранных учащихся. Фестиваль проводился в течение двух месяцев с октября по ноябрь. Китае. Ну, сейчас в Китае там можно рисовать, можно писать китайский лобби. И в Индонезии там можно показать свою личную, э, национальную одежду. Там можно показать, смотреть, как они это одеваются красивые. И еще в Индии там можно рисовать, в руках там красивые корзинга. Отметим, что этот день стал для студентов возможностью открытия новых границ и приобретения новых знакомств, впечатлений и опыта. Абсолютно не важно, в какой роли был учащийся, участником, организатором или простым зрителем. Важно то, какие эмоции он унес с собой после этого мероприятия. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз.